Надеюсь, кому-то это видео понравится, не понравится. Я даже, знаете, подумал, а может я таки залью его на YouTube канал и поделюсь с вами своими личными впечатлениями. Потому что калибр калибром. Но я считаю, знаете, что если ты смотришь человека, да, какой-то его определенный канал, да, если тебе нравится его контент, то ты должен узнать человека немного поближе. И тогда связь между нами станет чуть-чуть ну, крепче, чуть-чуть лучше. Потому что я собираюсь продолжать данное дело, и стримы, и все подобное. Собираюсь у себя в городе начать организовывать соревнования. Сейчас активно езжу по разным интернет-клубам. И думаю, таким макаром мы, может быть, с кем-нибудь из вас когда-нибудь увидимся. Может быть, даже на каком-нибудь мероприятии. Где-нибудь, не знаю, там, в Москве, где-нибудь на Западе. Потому что, ну, на Дальнем Востоке, к сожалению, моих зрителей очень мало. Потому что, ну, у нас такое сообщество, интернет не очень... Активная, можно так сказать Ладненько, надеюсь, данное видео вам понравилось Вы остались довольны И напишите мне что-нибудь в комментариях Стоит ли, не стоит заводить себе Такого рода канал И показывать небольшие фрагменты Из своей жизни и разговаривать с вами Уже не только На темы калибра Но на какие-нибудь другие темы Уже более, говорится, по-живому Как говорится, по говорится ВДС-лайв-канал Народ, всем привет. Надеюсь, не сильно трясет камеру время езды. У кого-то сейчас не случится сотрясение мозга. Короче, решил я проехаться, потому что сидеть дома на стуле тоже плохо. Гулять по общественным местам, по городу вообще у нас опасно. Поэтому только за город и только-только один за рулем данного автомобиля. Справа от меня здесь у нас есть храм. О, к сожалению не получится получить, камера слишком близко стоит к лобовому стеклу Хотел запустить стримчанский, но к сожалению этого не получилось Но ладно, кому интересно, может посмотреть данный ролик и считать, что он немножко прогулялся по загороду Дело в том, что оказалось, что здесь очень хреновый интернет А я рассчитывал на гораздо лучшую связь, поэтому стрима не будет Но будет вот такой небольшой ролик... Ну, как получилось, не задача, как получится, так получится В а, чем смысл, хотел прогуляться, был выбор между стримом и поездкой за город Я все-таки выбрал за город, потому что народ, надо, надо немножко разнообраз... разнообразить свою жизнь Нельзя все время сидеть, уткнувшись в монитор Поэтому, если у вас есть возможность, не контактируя с другими людьми, побывать где-то, ну, попробуйте побывать а когда кончится карантин, то тем более всем советую, не знаю, там, шашлыки, природа, активный отдых, я играю в лазертак, надо что-то находить кроме, кроме этого долбаного нашего любимого компьютера, в котором мы постоянно с вами сидим, я уже молчу про телефоны, поэтому надо иногда все-таки выбираться. Вот хочу покататься на квадриках, но это скорее всего уже будет летом в июне, вот, а сейчас просто хочу съездить на разведку на одно интересное место. Там хочу пожарить шашлыки. Это старые карьеры, уже которые не разрабатываются. И там где-то на карьерах есть горочка, на которой хочу и пожарить данных шашлычков. Очень не хватает ваших комментариев, соответственно, потому что хотел все-таки запустить стрим, немножко пообщаться. Но, тем не менее, тем не менее, мы найдем о чем поговорить. Надеюсь, найдем о чем поговорить. А пока можете, ну, наслаждаться картинкой и немножко музычки, хотел бы вам добавить. А, если касаться, да, темы того же калибра, ну, раз мы у нас канал по калибру, да, и группа по калибру, то можно поговорить про него. А, сейчас последние у меня 4 видео, которые вышли, это вышли по настрелу, то есть, ну, точнее, по стрельбе данных оперативников, как они стреляют, как они ведут себя с оружием, там, отдача, не отдача. Соответственно перезарядочка и все, все. ой ой ой ой ой такое. Честно я думал, что просмотров есть, ну, будет больше, потому что, ну, интересно по идее у людей есть. Но я так понимаю, беда еще наверное, в том, что я не очень качественно составил, говоря, хэштеги по данным видео, чтобы оно попадало в топе по поиску. Вот, а пока хотел бы вам сказать, ну, если здесь желание, возможность, если, конечно, вы оценили эти видосики, да, то поделиться с, с друзьями, там, в группах где-нибудь. Так, ну, на речь, по Вадима, наверное, не поедем, да, там все-таки лед. Еще очень толстый лед. А, ну да, не-не, там еще денищем можно сесть. Ну, карьер уже будет фактически скоро, я не стал запускать стрим с самого-самого начала нашей поездки, ну, решил немножко все-таки э, выехать чуть-чуть дальше. Тут дорога еще, в принципе, ну, более-менее. Там дорога была просто ужасная, и, соответственно, из-за этого и картинка тряслась бы еще больше. Я и так сейчас еду очень медленно, хотя я обожаю гонять по грунтовке. Потому что по таким дорогам я люблю ездить на скорости. Понятно, что это на известных дорогах больше большей степени касается, потому что по неизвестным дорогам лететь, ну, не знаю, можно вылететь, как говорится, на неплохую сумму денег. Я уже молчу про то, что можно где-то вылететь. Так, у нас небольшое мини-препятствие, да? Это лужа, ну... А, что нам, нам бояться? Поедем прямо через лужу. Ой, блин, кстати, здесь была история. Довольно-таки интересное. Я как-то катался тоже за городом, и обожаю это дело. Ну, моя жена любит по городу, я люблю за городом кататься. Вот. И как-то я поехал кататься на своем любимом форике, и про проипал, как говорится, номер от машины. А была уже осень, это было в прошлом году. Была уже осень, и я благополучно, блин, этот номер, соответственно, оставил в какой-то одной из луж. Было холодно, лужи было три, Они шли... шлип друг за другом там с размером там ну 5 метров а я естественно это все делал на скорости и до этого я был менее опытен поэтому у меня номер крепился на пластиковую рамку часто конечно мне закручен на не эпические такие мощные болты вот и железная соответственно уже рамка так вот я два часа потратил ходя по лужам пытаясь ногами и палкой нащупать номера вот, соответственно, номера я, к сожалению, не нашел Поэтому история немножко грустная И отдали мы потом, по-моему, рубля полтора за вот эти вот номера Заказали, чтобы мне их сделали Но это было, конечно, капец Ноги окалели, я думал, что я заболею Я, конечно, не жму, а мне просто хотелось их, их найти Потому что, блин, ну, номера это такое При слове, что обратно, когда я возвращался, я ехал через пост ГАИ кстати, вот там слева, если ехать, да, тут я, тут я еще ездил, там слева грязь такая, мы там посадили моего форика. Ну, потому что мы на летней резине еще туда поперлись, не знаю, зачем мы поперемся сюда, не, не лет, не на летней резине. Хотя бы зимняя была, ну, короче, машину посадить. ладно. Так вот, блин, надо возвращаться обратно, а я <соспорядок> без переднего номера, надо проехать через пост. Так, сейчас, секундочку. Так, что нам не хватает стоять? Нам не хватает немножко музыки. Так, USB. Tokyo Hotel. Блин, кстати, Tokyo Hotel для меня открылось с другой стороны. Вот. Так вот, что-то надо было делать. Надо как-то проехать все это безобразие. От этих этот, полицейских. Вот. И, соответственно, я что сделал? Я блин, пришлось откручивать номер задний, задний номер. Переешивать его вперед. И только таким способом можно было блин, мимо них проехать. Блин, потому что по-другому никак. Ну, в принципе, проехали, заказали. А, не вру. А, нет, да, все правильно. На следующий день, да, за сутки мне сделали номер. На следующий день нам приехали, соответственно, сделали номер. Прикольная услуга, конечно. Быстрее и дешевле, кстати, чем делать это через ГАИ. Проще заказать участников. Так, надеюсь, камера не сильно трясет. Блин, а я очень жалею, что я не взял свою экшен камеру Потому что иначе бы просто не было трясучек. Мы бы с вами наблюдали хорошую ровную картинку. Но и все-таки я надеялся на интернет. Блин, очень печально, очень печально получилось. Не, все-таки за город это. Это отдельная жизнь, это отдельная Блин, не богу. Было бы у меня больше денег, а я надеюсь, когда-нибудь будет больше денег. Я уже ближе, наверное, к пенсии, да? Мне уже сейчас получается сколько там, 35 лет летом будет. Я уже повзрослел. Уже стареющий человек, может так сказать. Хотя, хотя считаю, что мне по возрасту и, не знаю, там двадцать шесть наверное я по крайней мере так себе позиционирую свой внутренний возраст это 26 балбесных лет вот хочу себе если честно взять 1150 какой-нибудь джипчик вот соответственно вкинуть у него еще хотя бы тысяч сделать из него полноценный внедорожник и уже где-нибудь россии нет туда мы не полезем нет, сегодня, будем, сегодня обойдемся без внедорожных этих, общем, и где-нибудь подальше в грязь залазить. Чтобы максимально можно было оторваться в грязи где-то там, в бездорожье. Понятно, что рано или поздно я застряну, просто <с> разница в том, чем больше подготовлена машина, да, тем тяжелее потом из, этой, из этой грязи я кем-то надо будет вытаскивать. Потому что одного туда лазить лучше, конечно, не стоит. Хотя, кто его знает, там... А, ну, надо сюда, там, тысяч в лебедку надо вкинуть, чтобы меньше, меньше кого-то тревожить, когда будешь пытаться из этой глуши вырваться. Вот, такая вот мечта. Ну, не знаю, там это уже, конечно, видео не для этого канала, не для Калибровского. Я даже сейчас сижу, еду и думаю... А планировался сначала сделать... О, еще один форик. Это мне интересно, даже одноклубник, нет? Нет. Нет, нет, нет, на одноклубник. Тоже где-то в дебри поехал. Я в клубе Subaru состою, вот, и... Блин, у нас... Не, знаете, я заметил, что самый дружный клуб, это, наверное, все-таки Subaru, как мне кажется. Потому что Субаристы это такое, не знаю, состояние души, что ли. Так вот, вернусь к теме, я хоть думал, вот выкладывать, не выкладывать этот видос в YouTube-канал. Потому что, как бы, канал по калибру, и... Засорять его такими видосами, с одной стороны, тоже нехорошо, потому что я вот э, там распаковки пару раз делал, да. Ну, блин, мне просто было интересно. Потому что те же самые распаковки, которые делаю, допустим, это не является рекламой как таковой. Потому что ее мне не заказывали, да, вот это вот. Мне просто я просто получил вещи, и просто интересно было поделиться своей эмоцией, поделиться, ну, что вообще пришло с вами, говорится, да, подписчики. Поэтому это, если кто-то думает, что это была реклама, это нет, это была не реклама, это был, ну, просто порыв души. Блин, в, в, в сопках у нас еще снег. Вот там, если посмотреть, слева у нас, вон, там у нас горнолыжка. Ну, я плохо, наверное, видно. Оп, секунду. Вот, скоро уже начнутся, по идее, карьеры. Мы с зимой, женой где-то в эти районы ездили, но до карьеров не доезжали, потому что здесь был, ну, как бы снег. Кстати, могу сказать так, что Subaru Forester одна из самых-самых проходимых машин из тех, которые я знаю из класса паркетников, во-первых, он один из самых высоких, во-вторых, он самый, ну, один из самых проходимых, там с трех диагоналок даже вылазит по бездорожью, он очень хорош, там X-моды, не X-моды, там распределение мощности, которое перебрасывается, что где то что где-то какие-то кресла потормажут и так далее. Вот. Может кто-то со мной захочет поспорить, но советую посмотреть э, всякие там обзоры и так далее, тест-драйв э, именно субариков. Данную машину я выбирал где-то полгода. И лазил по всяким форумам, э, смотрел видео, смотрел обзоры, все-все-все пересматривал и полгода выбирал эту машину. И честно говоря, я не пожалел нисколько. Да, конечно, у меня нет турбовый бару Форестер, к сожалению, вот даже не 2,5, и 5 у меня двушечный, вот хотелся с половинчатый, но на момент покупки такой машины, к сожалению, не было, было, ну, блин, ну, просто не было. Я искал, искал, а уже время подходит, как бы и сложились обстоятельства, что э, у нас покуп, у меня и появились деньги, да, на машину. Мне была машина Филдер 2008 года. Очень классный аппарат, блин, кто хочет машину, советую присмотреться. Очень классная машина, ну, действительно, просто ну, мне очень понравился. и дорогу держит. На удивление очень хорошо этот универсальчик. Так вот, и тут как раз получается, как э, говорит, продадим, прода, продам машину, типа, ну, куплю у вас машину, я такой, а нет, э, немножко не так что-то сделался немножко. Я написал, хочу купить Форика. На рынке гуляли, увидели Форика, стык. хочу купить Форика. Но у меня, говорю, всего 750 штук. Но у меня есть, говорю, охеренный фильдер 2008 года с пробегом, по-моему, 120 тысяч. Соответственно, с двумя комплектами резины там и так далее. И мы, ну, реально, я, допустим, я за машину очень хорошо слежу. Мы заливаем масло, как положено. Причем я заливаю хорошее, дорогое масло. <coughs> вот и машинка пробегала там у нас два года, и мы намотали это вообще немного. Если вы думаете, ну, я езжу с женой, да, ну, я уже недавно продак получил, относительно недавно. Вот, и за год с копейкой мы отмотали только 9 километров. Вот, и за машиной, в принципе, хорошо следим. О, начались первые карьерочки, тут плохо, наверное, видно, да? Ну, слева был карьер, может, видно, начало его. А мы даже сейчас покажем. Это один из, получается, небольших карьеров. Вот, один был там. А давайте покружим немножко Вот и один вот тот Такие небольшие карьерчики Будем <смех>, немножко кататься Блин, честно, есть большое желание Вот так впереди грязь а, Туда залазить Но в одного, в одного Я туда не хочу лезть Тем более я сегодня не взял С собой Ни карифана И не взял с собой даже лопату а, в общем, для тех кто хочет ехать за город а в комплекте обязательно надо с собой иметь лопату пару тросов и желательно какой-нибудь э, что-то вроде там пару железных труб знаете, <coughs> такого небольшого в принципе размера а в принципе а вот мы немножко мимо получается проехали потому что я тут думал будет дальше ехать если честно потому что там рассказывали а мы оказывается немножко другим путем поехали но, в принципе, к этой горке я выехал. Не странно, вот это а тоже миско, наверное, жарит. Надеюсь, миско. Или кого-то. 18+. Так, вот эта горочка. Сейчас будем подниматься наверх. А что нам делать внизу, правильно? Давай, давай, давай, давай. Тащи, тащи, тащи, тащи. По факту, это офигенное место для шашлыков. Единственный минус этого места в том, что здесь э, дует ветер. В этом, конечно, большой минус. Но ну, сейчас, конечно, осень. А... Сейчас, конечно, осень. Не все такое красивое. Так, тут нищек. Сейчас, наверное, ветер дует. Не все такое классное и красивое, потому что сейчас все-таки осень. Да. Не, место-то классно. Тут смотрят, кто даже жарит уже мяско. И вот когда поставят здесь меско, думаю, здесь будет классно смотреться. Сутки, лес, природа. Ну да, ветерок небольшой есть, но думаю, в хорошую погоду это будет не принципиально. Красавец. Так, давайте вернемся. Эх. Ну, естественно, Хасочка, кстати, кто? Опа Я же, по это горил О, Гоша Гоша, никуда без Гоша! Сейчас Гоша полноправный <пассажир>, Пассажир данного автомобиля И всегда ездит с нами Точное время 3 часа Да ладно, врет он, врет так, он ну, все. Не... Народ, так, в принципе, все На этом, думаю, ну, видяшка закончится Кстати, вон там, народ, он вот, смотрю Некоторые сидит, шашлычки тоже жарят я уже, по-моему, упоминал. Все, на этом мои покатушки, к сожалению, ну, по крайней мере, запись их подходит к концу. Немножко... Тут не видно, тут уголок неплохой, в принципе, для спуска. Слава богу, у меня угол спуска-подъема довольно-таки комфортный. И можно не переживать за многие места, потому что клиренс, по-моему, 25, если не ошибаюсь. Оп. Так. Да, тоже кашлю, но я не болею. Я <смех> скорее подавился. Ну, как можно было не покушать, заехав на такую горочку. Да, я же не зря ел, да, я приехал съесть пирожок. И думаю, этого вполне достаточно. Ваш вот штатив я уже убрал, соответственно, здесь вот стояла камера. Вот, уже обойдемся без всего этого. Хотел сказать спасибо тем, кто смотрит. Очень интересно услышать, еще раз повторюсь, ваше мнение по... Вот этой вот моей поездки Что вам, ну, может что-то хотите подобное Например, да, чтобы мы куда-нибудь Съездили в другое место, да Можно какие-то темы обсудить, да С вами поболтать, ну, естественно, это уже не на основном Канале будет, еще раз повторюсь, да, потому что Ну, смысл это на основной канал выкладывать Это, ну, никому нафиг не надо В большинстве своем, но кому интересно Я на днях Создам, или может даже сегодня Лайв-канал, соответственно, продублирую туда же Это видео и буду туда иногда что-то подобное публиковать ну, да, Может, где-то будет я люблю на велике кататься, да, например, за городом. может, где-то на велике прокатимся, а я собаку с собой беру. Вот. Если кому-то интересно, пишите. Ладненько, все, всем пока. С вами был канал Вот Да стрим все в рандоме. Мне сейчас надо с этой машины, еще умудриться разъехаться. Пока-пока.